Друзья, приветствую всех! А перед поездкой на нашу дачу хотелось бы порекомендовать вам канал одного очень интересного парня. Зовут его Павел. В своих видеороликах он показывает то, что его окружает. Свой быт, свои увлечения, свои интересы. Лично мне зашел очень сильно видеоролик про то, как он делает тушенку домашнюю. У него на канале их несколько, целая серия, так сказать, видеороликов про тушенку. Советую вам перейти на его канал по всплывающей подсказочке, либо по ссылке в описании. Возможно, вы найдете там что-то интересное именно для вас. Также по нашей традиции предлагаю вам написать, что вы от Шиндяевых, поставить ему либо лайк, либо дизлайк, в зависимости от того, понравился вам его видеоролик или не понравился. Таким образом, оставив комментарий и оценку виде лайка, либо дизлайка, вы не только поможете в развитии его канала и нашего, а также застимулируете парня развиваться дальше в видеоблогинге, делать очень много интересного контента и возможно именно он станет вашим любимым видеоблогером. Настал следующий день, когда приехал на дачу, очень много дел, столько вещей. Да, друзья, снова всем здравствуйте. Можете поздравить нас, мы стали обладателем вот такой вот замечательной книжечки садовода. Это членская книжка садовода, мы вступили в ряды членов нашего СНТ, соответственно. Нам так проще, нам так удобнее. Это дело каждого и выбор тоже каждого. Что нам теперь дает эта книжечка? Это... Документ, можно так сказать, в котором уже две квитанции лежат. Эти квитанции подтверждают нашу оплату предыдущего, позапрошлого, этого года, электричества и то, что мы уже нажгли. Здесь, соответственно, ведутся все записи. В этих э, записях указано, что, когда и сколько мы заплатили. За что, вернее, когда и сколько мы заплатили. Сейчас вкратце хочу вам рассказать вообще, какие у нас были взносы. Наверное, многим будет это интересно, потому что у нас люди спрашивали в комментариях. В общем, когда мы договаривались о покупке данной дачи, данного участка, мы с продавцом, с председателем договорились о следующем, что я оплачиваю задолженность председателю за предыдущего владельца. Но в этом случае предыдущий владелец мне делает скидку на данный участок в размере, собственно, самой задолженности. Таким образом, я получил хорошую скидку на участок. Продавец получил те деньги, которые он заслуживает за этот участок, соответственно, которые он просил за этот участок. А председатель получил долги за продавца. Вот меня уже получается. Таким образом, мне пришлось оплатить а, 19-20 год. Это задолженность предыдущего владельца и этот год. Суммарно 4,500, пятьсот и 6. Это получается 15,5 тысяч. Плюс за подключение света мы отдали 10 тысяч. И сейчас мы заплатили 200 рублей аванса за электричество. Мы просто подадим показания, нам сделают перерасчет, там либо у нас останется наш аванс, который мы вносили, там, но я не думаю, что мы больше 200 рублей за этот сезон нажмем, и он перенесется на следующий год. В общем, теперь мы, мало того, что полноправные владельцы данного участка, мы еще и члены данного садоводства, у нас СДНТ Садово-Дачное некоммерческое товарищество. Мы еще и не должники. Самое главное, у нас за все проплачено. Посадку плодовых деревьев производить на расстоянии не менее трех метров, кустарников не менее одного метра от границ садового участка. А ты собрался елки сажать. А сосна, это не плодовое дерево. Тут написано «посадку плодовых деревьев производить на расстоянии трех». А сосна – это не плодовые деревья. Содержать в порядке участок, находившиеся на нем постройки, прилегающие к нему дороги и кюветы, соблюдать санитарные противопожарные требования. <связать> <связать> <связать> Пока что мы это не выполняем, но обязуемся выполнить. Выполнять агротехнические мероприятия по закладке сада и по уходу за насаждениями, особо обращая внимание на своевременное проведение мер по борьбе с вредителями и болезнями растений. Очень крутое правило. Друзья, наконец-то прикупили самую дешевую тачку из Леруа Мерлен. Вот так вот она у меня выглядит, потому что я ее тюнинговал. Что за тачка у пацана без тюнинга, <laughs> правильно? В общем, мы прикрутили снизу тонкую фанерку, ну как тонкую, миллиметров 8, наверное, она под днище этой тачки. Сейчас поставлю, покажу. С этой стороны тоже, видите, фанерку под болты я прикрутил для того, чтобы вот этот металл, когда мы ее нагрузим, не прорвало у нас. Потому что металл очень хлипкий, очень тонкий, а стоит сия конструкция чуть больше полутора тысяч 1640 что ли если я не ошибаюсь представляете за такой вот кусок тонкого металла сейчас осталось накачать колесо автомобильным насосом и будем вот эту вот землю с этого погреба перевозить туда вон в ту яму яму завалим погреб отвалим и в этот погреб будем все ненужное нам стаскивать с помощью этой тачки тоже так что друзья продолжаем работать Пока Саша выкапывал там все. Дианка копала тут трубу, которую мы нашли. Тоже не так давно. Она здесь с земли торчала. Я ее дергала, дергала, дергала, дергал, мне никак не получалось. Саша подошел, раз и дернул, и вытащила. я даже поднять никак не могу. Говорит, иди вытаскивай и тащи к дому. Она не просто. Ну вот, а мы тачку купили, а здесь и так было, нужно было просто все разобрать. Все, наверное, слышали фразу из "Ипалок". Вот это оно. Мы просто Саша не понимаем, почему бы, ну вот, из этого материала, который был когда-то у человека, не сделать хорошее что-то. Они, а не... ну вы поняли. Любопытство нас раздирает, что в мешках. Мешки. Да? В мешках мешки. Все понятно. Пленка. Вот эти вот арки. Да, это было не проходы, а теплички. Терминки. Температура падает 36. Но, тем не менее, лучше на улице не становится. Как было, жарко. Максимум, кстати, поднималось до 40 сегодня. На солнце. Находки сегодняшнего дня. Смотрите, какая пуговица. Очень интересно выглядит. Вот. Итак, друзья, решили прислушаться к вашему совету замультируем сейчас замультируем нашу помидорку если мы что-то делаем не так у нас поправьте то мы это делаем в первый раз Ну, я думаю, <смех> <смех> ну, я думаю, этого будет достаточно. Мы, В принципе, ее полили, чуть, чуть сверху присыпали опилками, которые у нас остались от того момента, когда мы делали кровать, нашу строгали брусочки длине. Я думаю, так помидорка будет более влажная, вернее, земля под помидоркой будет более влажная, соответственно, помидорка будет лучше расти, и у нас. Только одна позеленела, ой, <смех> <смех> наоборот, все зеленые, только одна пожелтела, поэтому что-то очень медленно она растет, нас не очень этот сорт устраивает. Но вообще, это был комнатный сорт, может, поэтому он на улице хуже растет, хотя наоборот, должно быть, есть более благоприятные условия для его роста, а он четко призничает. Ну, ничего, будем ждать, посмотрим, что у нас получится, одну мы уже скушали. Сань, ты прирожденный гольфинист. Кто? Гольфинист. Ты гольфинист. бы шахтером не стать, быстренько прирожденным.